В Казанском технопарке имени Башира Рамеева презентовали беспилотный трактор Казанского федерального университета МТЗ-112. Недавно нами был показан, допустим, малый трактор. Это малое сельскохозяйственное угодие, ну, словно небольшая ферма, либо даже там приусадебный участок, где у вас есть там 2-3 трактора, где них вы они, просто посоздаёте задание на башень, и они спокойно, что называется, его выполняют без вашего личного участия. Статистика растет. В России за сутки выявлено более 53 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Назальная вакцина, в отличие от внутримышечной, защищает не только наши внутренние органы, легкие, например, но и вырабатывает так называемый мукозальный иммунитет. Казанский федеральный университет открыл футбольный сезон. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Людмила Давыдова. Дмитрий Таюрский назначен на должность первого проректора, проректора по научной деятельности Казанского федерального университета. Напомним, ранее его должность звучала как проректор по научной деятельности. В Казанском технопарке имени Башира Рамеева состоялась презентация беспилотного трактора Казанского федерального университета МТЗ-112. Над проектом работали представители Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ совместно с ООО ТПК, МТЗ, Татарстан. Неужели тракторами будут управлять пультом? Ответ ищите в нашем сюжете. можно использовать на фермах, где заменить человеческий труд. И на автономном режиме здесь есть электрическая часть, чтобы не было загазованности. Троника российская полностью, российская, софт российский. Но здесь задача не просто показать возможности беспилотной техники, а задача сделать серийно выпускаемый образец. И самое главное, что этот образец должен быть востребован. Завершился визит делегации Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Галченко в Казань. Гости из Беларуси посетили несколько предприятий Республики Татарстан. В рамках визита в Казань делегации продемонстрировали успехи работы над совместным проектом МТЗ Татарстан и Казанского федерального университета. Первый беспилотный трактор. Он стал первой ласточкой большого проекта по созданию серийных образцов и управляющей платформы высокоавтоматизированных транспортных средств, предназначенных для агрохолдингов и фермерских хозяйств что называется сценарий эксплуатации, почему, например, вот недавно нам был показан, допустим, малый трактор, это малое сельскохозяйственное ну, словно говоря, небольшая ферма, либо даже там приусадебный участок, где у вас есть там 2-3 трактора, где вы для них просто создаете задание на планшете, они спокойно, что называется, его выполняют без вашего личного участия.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 и информационных технологий Казанского федерального университета совместно с МТЗ Татарстан был разработан макетный образец беспилотного тракта. Владелец там при на участках хотя бы там, Акров 10, ну, ему это понятно. Он может купить этот небольшой трактор, он стоит там, условно говоря до миллиона рублей. Он может своего планшета задать ему задание, он будет прекрасно работать. Это значительно даже дешевле, чем даже человека нанимать. Оператор управляет трактором в дистанционном режиме через специальное разработанное программное обеспечение. Может управлять трактором даже с планшета. В режиме стратегического управления трактору указывается конкретный маршрут, который он должен проехать, и система проезжает. В режиме тактического управления оператором выдается конкретная задача: например, доставить груз в конкретную точку. И система автоматизированного трактора сама принимает решение, как выполнить задачу, опираясь на анализ фоноцелевой автоматически. В рамках разработчики. Макетного образца частично реализован функционал для каждого режима. Мы планируем эту инициативу масштабировать уже на уровне союзного государства, но, что называется, если все получится хорошо, для того, чтобы вот инициировать такую достаточно глобальную программу сначала по э, пилотной эксплуатации данных, транспортных средств, потом уже широкомасштабному внедрению. Слава на днях КФУ получил средний трактор из линейки продукции МТЗ. И специалисты Института вычислительной математики и информационных технологий приступили к работе по его модернизации. Многообещающие перспективы ожидает беспилотный трактор с высокой степенью автоматизации. Карина Бравцева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Осень плотно вошла в свой привычный график, а это значит, что раз заболеваемости коронавирусом и другими простудными инфекциями возрос в разы. Какая статистика на сегодняшний день и как обстоят дела с вакцинацией, смотрите в сюжете.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 Казанский федеральный университет открыл футбольный сезон. Два института поборятся за суперкубок КФУ. Подробности в следующем сюжете. Уважаемые преподаватели, уважаемые гости, позвольте прежде всего вас приветствовать сегодня здесь, в этом прекрасном спортивном зале, от имени ректора Казанского федерального университета Генарина Тресальевича, от имени всего ректората и поздравить с этим очень красивым...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 В детском саду Казанского федерального университета мы вместе появилась возможность пройти диагностическое обследование по протоколу наблюдения адс 2 Это тест, позволяющий оценить особенности общения, социального взаимодействия и игры ребенка. Процедура представляет собой диагностическое занятие длительностью от 60 до 90 минут. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча победителя национальной премии «Студент года» Дениса Давыдова со студентами первого курса. Напомним, студент Казанского университета Денис Давыдов завоевал гран-при российской национальной премии «Студент года-2021». Теперь он носит звание лучшего студента страны. На встрече со студентами Денис рассказал об истории своего успеха и о том, какие программы стажировок доступны студенческому сообществу в настоящее время. В принципе, за студенчества я бывал, бывал в разных ролях, я организовал мероприятия, я и был э, корреспондентом и снимал, в принципе, как оператор, и был э, спортсменом в роли спортсмена, и был э, уже полноценным работником и тренером по футболу, в общем, тем только не был, потому что я хотел попробовать себя, что мне ближе, что мне нравится больше, а если ты уже определился, то просто делай, просто бери и делай, потому что... Не всегда успеха добиваются талантливые люди или те, у кого есть изначально больше возможностей. Успеха добивается тот, кто просто делает. Завершился международный форум «Казань Диджитал Вик». Участниками стала делегация Казанского федерального университета. Одним из спикеров выступил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин. В Минске завершилась 25-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности тех и Техинопром. На ней свои разработки в области искусственного интеллекта презентовали ученые Казанского федерального университета. На этом все. В студии была Людмила Давыдова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!